Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим клубничное суфле. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить суфле, нам понадобится 390 граммов клубники, 20 граммов крахмала, 250 граммов яичных белков, это где-то 6-7 яиц, сахар 45 граммов, это для суфле. Для сахарного сиропа нам понадобится 200 граммов сахара и 60 миллилитров воды. Приступим к приготовлению. Сначала нам необходимо сварить сироп, для этого добавляем воду, добавляем сахар, добавляем огонь, делаем совсем маленький и варим сироп минут 15. Пока варится наш сироп, мы будем готовить клубнику. Для этого отправляем в блендер клубнику, закрываем и превращаем клубнику в пюре. Затем берем наш крахмал, заливаем его небольшим количеством холодной воды, для того, чтобы не образовались комочки. И отправляем заваривать, добавляем клубники и отправляем на огонь, чтобы заварить нашу массу. Теперь в отдельной кастрюльке заливаем нашу клубнику. Сразу же добавляем разведенный корма. Хорошенько перемешайте при добавлении. И минут 10 провариваем. Как губника остывает, мы забьем белки. Белки нужно будет бить сахаром до мягких. Когда масса становится уже достаточно пышная, можно потихонечку по одной ложечке чайной добавлять сахар. Опускаем сироп ягоды. Дальше клубнику с сиропом тонкой струйкой обливаем белки тонкой-тонкой. Уже остывшую. При этом используем маленькую скорость миксера. Теперь берем формочки. Духовку мы уже включили на 190 градусов, чтобы она нагревалась. Берем формочки, натираем их маслом сливочным. Сверху посыпаем сахаром каждую формочку. И выкладываем наше суфле в форму. Заполнить. заполнить нужно на 3 четверти. почти готова наша суфле мы вот так аккуратненько пройдемся ножиком по ободкам так наше суфле будет лучше выпекаться и сделайте ложечкой вот такие пики если оно у вас будет маленькое Отправляем в духовку суфлей на 9 минут. Ни в коем случае не открывайте духовку, а проверяйте, желательность, конечно, у вас стекло. Наша суфле готова. Смотрите, как она замечательно поднялась. Подавать суфле нужно немедленно, то есть не откладывать на потом. Приятного и аппетита не забывайте подписываться на мой канал.